Привет. привет, привет. я Мила Филиппова, Южная Флорида, море, океан. Это я, Мила Филиппова. Сегодня коротко о главном. Да, Во-первых, смотрим на волосы. Это день четвертый, без мытья, без укладки, просто делаем косички. No, no, no. Косички можно а, отставить. То есть утром только living conditioner. И один волшебный трюк. Эти силиконовые щеточки куплены мною в магазине Dollar Tree, где все по одному доллару или 99 центов, или даже лучше 2 на 1 доллар. Эти силиконовые щеточки. Они настолько мягкие и в то же время упругие, что совершенно не раздражают кожу головы. Поможет нам немножко распушить шевелюру тому, кому нужно, и наоборот, тем девушкам как myself немножечко ее утихомирить. Итак, смотрим. Утро. Шевелюра. Волосы торчат во все стороны. Что мы делаем? Начинаем с макушки. Утихомирили? Угу. Еще как. Ну, а тем, кто хочет распушить, делаем то же самое, а в конце наоборот. Микрофон. И так, мои верные две подружки. Дорогие мои, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал и поставьте ваш лайк. Для меня это очень важно. Вам понравилось это видео? Я думаю, да. Подписывайтесь и ставьте ваши лайки, это очень важно для меня и для моего канала. Встретимся скоро. Пока.